Слушайте все, с этого берега у нас одна дорога, вперед через толпы демонов, но они не знают, с кем связались. Покажите им истинную силу Орды. Не подпускайте их, Шпиля! Видите кристаллы вокруг И они странные. Словно, существует в двух мирах обновление. Орда, атакуйте христаллы! Посмотрим праплеты. Да, они удерживают шпиль в нашем мире. Осталось два! Цель. Вперед! Остался еще один! Я скорблю ваши трупы в Слабаки! Что приходится делать самому? Что ж... Приготовьтесь! Ты сдохнешь вместе с остальными! Огонь по командиру! Ваши души! Я... Ещё... Вернусь! Прожатся вместе с тобой честь для меня, вождь. Никак не привыкну, что ты зовешь меня вождем. В гробнице есть лишь один путь. Все готовы. Выступаем. Разве? Это не вторжение. Это регулярная армия. Готовьте стрелы! Цельтесь! Пли! Они живы! Поспешим! Опять кристаллы! Если подберемся к ним, то сможем разрушить портал! Вы слышали, следопыток? Расчистим путь! Стрелять по моей команде! Блин! Это что-то совершенно новое! Боюсь, у Легиона для нас припасено еще немало сюрпризов. Эти конструкции будто выросли из-под земли. Из них сразу же повалили орды демонов. Теперь мы знаем, как их уничтожить. Эта война не на жизнь, а на смерть. Будем медлить, погибнем. Ступают! Слишком просто. Что-то тут не так. В отличие, за разломом! Гулдан! И Чирион! Орда! Все к Тралу! Кто-нибудь знает, как пересечь этот разлом? Тирион! Гулдан, ты за это заплатишь? Не подходите! Это ловушка! Свет защитит меня! Глупец! Убей его! Свет! Меня! Нет! Столько усилий, столько жертв, и все равно ваши герои погибают один за другим. Убей их! Вы познаете страх. Надо уходить. Отводи войска на корабли. <реклама> Вариан! Вариан! Отдай это моему сыну. Тебя будут помнить как короля, который отдал свою жизнь в пустое во имя Альянса. Zag-zag. Zardo! Счастью. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Сильвана, подойди. Ближе. Волджин. Духи Лоа говорят, что моя смерть близко. Всех нас ждет смерть. Но Орда будет жить. Я никогда тебе не доверял. Даже в самый темный час я не мог представить, что тебе суждено спасти нас. Духи даровали мне просветление, видение, прошептали имя. Многие не поймут... Но ты должна выйти из тени и править. Ты должна стать вождем. Волджин мертв Кто из вас поможет мне отомстить? Гром! Возвращайся. Кто мы, как не рабы вечного страдания? У меня нет времени на игры. Последняя преграда на пути легиона. Доверься, Владыки или Даму. Азерот должен выставить. в этом проклятии. Я пожертвовала всем. А какова была твоя плата? Враги осаждают Даларан! Легион хочет обрушить нас на землю! Найди меня в Даларане над Перевалом Мертвого Ветра. У меня есть план. Чудовищно опасный, но все же план. сила но его жители Азерота. сегодня мы дадим отпор врагу сегодня мы вернем себе наш мир мы отправим демонов назад, в адскую бездну! Мы ясно видим путь! Столпы созидания ждут! На расколотые острова! Встретится с тобой большая честь. Сальян!